С Иисусом на небесах. Жизнь. Вся жизнь моя Огнец Божий взял мой грех да расснять всегда вот Кому принадлежит Вся жизнь моя С каждой раной твоей Прик, тебя Я люблю тебя Скажи, не умру я, но буду жить с Иисусом Ты взял мой грех, Ко мне, и тебя я найду Мой Господь, моя сила Спасение мое Отвори, брат, на правды И к тебе я войду В вас там радость не буду Створить меня Поспеши же ко мне Взял мой грех, но распятый давно Кому принадлежит вся жизнь моя С каждой раны твоей Ведь люблю тебя Я люблю тебя Скажи, мой Господь, моя сила Мой Господь, моя сила Спасение мое И буду славить имя Послушай же ко мне, и Тебя я найду Мой Господь, моя сила, спасение мое Отвори, брата, правды, и к Тебе я войду вас на радость и буду свалить имя Твое Послушай же ко мне, и Тебя я найду Вот кому ты напиши, вся жизнь Взял мой грех Дал распять себя Вот кому принадлежит Вся жизнь моя С каждой раны твоей Пред люблю тебя Вот кому принадлежит Вся жизнь моя Огнец Божий взял мой грех Дал распять себя Вот кому принадлежит Вся жизнь моя С каждой раны твоей